Когда смотрела в лица смерти ее косы привычно скрежет И от с огнем, и даже черти Не так страшны, но, может, трежет Когда болезнь, твоя подруга, Что застывает сгустком в венах Страх хуже давнего недуга И кара жизни вожделен Когда симптом, лишь дань привычки Близок к краю бездны чёрная Не шанса сгореть, Подобно спичке волну. Нет, ни день никчемный Ни мир в конвульсиях припадка, Что исчерпал давно все сроки. О счастье тех, кто дремлет сладко, Пока ты пишешь эти сроки.